Здравствуй мир! Черные лыжи, горский тест, остров Роман. Номер 102, на этот раз я его бейся, не знаю. Говорю цифру, чтобы потом просто понять на монтаже, что это. Лыжи славной категории. И, в общем-то, где-то, наверное, на такого характера. Действительно, работают в коротком повороте, работают хорошо в коротком повороте. И меня он радовал, я как-то так в него пытался залезать. Вот, и он такой вот, даже достаточно динамичный, лыжи оттачливые такие. То есть, на самом деле, где-то даже они так вот отстреливают, и даже неплохо отстреливают. И меня они этим порадовали. Вот, есть несколько, пару было таких, скажем так, огорчайших моментов. Первый момент, то что... У какой-то резкий срыв срезанной траектории на но на скользящую. И он при этом реально резкий. То есть они раз и провалились и вылетели. Мне вот это не очень понравилось. И второе, мне не понравилось при этом то, что там где не надо, они наоборот уцепляются контами как бы очень сильно вот и как-то мне вот это не нравится мне понравилось, то есть какое-то картание получилось резкое такое С хотя общее впечатление от лыж вот за рамками вот этих неприятных моментов, оно при этом при всем очень даже и неплохое и как-то я бы даже сказал, что очень даже нормальное, я бы готов их советовать в общем как, как бы такие вот то есть лыжи приятные но что То то ли они как-то требующие чего-то от кого-то То ли как-то я не знаю, что как-то сказать про них Но в целом позитивные, да В целом, наверное, позитивные Наверное, хорошо я им поставлю Закрою я глаза на эти какие-то, может быть, некие моменты Где они меня подковали Спешу их на какой-то, может, там, один спуск Потому что в рамках этих тестов спуск только один В общем, не могу пока определиться Тем более, что это только начало этой славанной программы Пока сравнивать мне не сильно нечем, с чем Но... Точно, точно серединка, точно может чуть повыше. Точно могут быть интересными лыжами. Но, наверное, даже как лыжи на каждый день тоже могли бы быть. Вот. Ну, пойду следующие. Тем более, что приехали уже, как бы. Ставьте так, подписывайтесь на канал. Встретимся на тестах, на склонах. Пока.